Пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогой юбиляр Дмитрий Шарипович, я не буду лукавить и не буду говорить, что вчерашний президиум Госсовета и сегодняшнее мероприятие это случайность. Конечно, мы сделали это сознательно. И я, и. Наши с вами коллеги, руководители регионов Российской Федерации. А здесь я сегодня вижу и парламентариев, и членов правительства. Мы сделали это сознательно, специально собрались вчера в Казани, имея в виду и ваш сегодняшний юбилей. И не случайно, потому что президент Татарстана относится к той категории, региональных руководителей, которых, без всякого сомнения, можно и нужно отнести к политикам и к лидерам общенационального масштаба. За годы работы в Татарстане, М. Шеребович, вы превратили республику в один из... Ведущих регионов страны. И действительно приобрели известность как авторитетный и уважаемый политик. Вас ценят в России. Ценят за мудрость, корректность и основательность. Основательность и в словах, и в делах. И дела не расходятся со словами. Слова не расходятся с делами. Не Нечасто так бывает среди нас, политиков. И это соединяется, это присуще президенту Татарстана. Безусловно, как я уже сказал, вы относитесь к общероссийским политическим деятелям. И внесли действительно огромный личный вклад в строительство подлинно федеративного государства России. Всегда отстаивали принципы единства российского государства. Скажу прямо, в очень сложный переходный период начала 90-х годов наша страна прошла тогда буквально по лезвию ножа. Мы впервые формировали демократическую государственность. И на этом пути было много принципиально нового, ранее невозможного, а порой и мы это хорошо знаем и помним. Было много и драматичного. И надо подчеркнуть, что именно такие политики, как леди Татарстана, сыграли в процессе трансформации России позитивную и конструктивную роль. Митянович Шарипович, Вас отличает спокойная уверенность и убежденность в делах. Это оказывает позитивное влияние и на Ваших коллег здесь, в республике, и на всех жителей республики. На многих ваших коллегах в стране в целом. Такое умение учитывать, чувствовать настрой людей, вести с ними диалог, предлагать компромиссные решения помогло сохранить, конечно, мир и стабильность не только в Татарстане, но и в целом в России оказало позитивное влияние на развитие событий. Дорогие друзья, сегодня в Татарстане достигнут высокий уровень и межконфессионального и межнационального согласия. Республика успешно развивается и является одной из опор российской экономики. Является примером заботливого, участливого отношения к людям. По базовым социально-экономическим показателям Татарстан занимает самые передовые позиции в стране. Время идет, меняются приоритеты, но подходы к их решению в Татарстане остаются неизменными. Это прагматизм, Обязательное достижение намеченных планов и, что очень важно, осознанная поддержка общероссийских начинаний и приоритетов. Мы это видим и дорожим этим. Без сомнения, все это делает не только, делается не только для благополучия жителей Татарстана, но и, но и во имя могущества и единства всей страны. Ради сохранения стабильности в российском обществе в целом. Очевидно, что во многом это достигается и благодаря четкой позиции президента Татарстана, мир Симишаровича, благодаря вашей позиции. Позиции ответственной, убежденной и волевой. Вы никогда не уходите в тень. Я всегда обращал на это внимание. Никогда не отмалчивайтесь и защищаете свою позицию, даже если она на первый взгляд является спорной. Причем делайте это открыто, по-честному. И поэтому люди вас понимают. И в конечном итоге поддерживают. А результат, как правило, положительный. Я искренне благодарю вас за огромный труд и высокое чувство долга перед своим народом и перед страной в целом. За то, что вы не просто чувствуете ритм и дыхание времени, но все делаете для того, чтобы и ваш родной Татарстан, и вся наша огромная страна, Россия, процветали и были сильными, самодостаточными, чтобы Россия была сильной, великой державой. Хотел бы еще раз поздравить вас с юбилеем и в этот торжественный день вручить орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Поздравляю. Продолжение oh. Да, нет, нет. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие наши гости, в этом историческом зале, по случаю происходящего торжества, присутствуют все руководители властных структур нашей республики, все представители всей научно-творческой интеллигенции, крупных компаний, крупного бизнеса, среднего бизнеса, представителей нашего духовенства, какие присутствуют на территории нашей республики, представителей общественных и отдельных партийных организаций. Это те люди, Владимир Владимирович, которые обеспечивают, о чем Вы особо подчеркнули, стабильность как политическую, так и экономическую. Я от их имени, от себя лично, от имени всего многонационального народа нашей республики хочу от всей души поблагодарить вас за эту высокую оценку нашего общего труда, труда всех татарстанцев, которые направлены на достижение прогресса нашей республики, отсюда действительно и в целом Российской Федерации. Это высокая и очень высокая награда государства, прежде всего знак глубокого уважения к нашей республике, к нашему народу. Ваше отношение к нам, и ко мне, то взаимопонимание, доверие нас обязывают через наши устремления, дела служить Отечеству так, как. Нам доверяют, как нам надеются, а мы были и будем ответственны за все происходящее в Российском государстве, Российской Федерации. Действительно, настолько стремительна жизнь, и как здорово мы поднялись за последние годы, вся Россия обрела свое место и его укрепляет. Это даже многих уже, я имею в виду, где-то начинает и беспокоит. Но мы не имеем права быть, как всегда говорите, славным. Наше место – это место сильного государства с огромным пространством, огромным богатством. Это богатство всего многонационального народа Российской Федерации. У нас в республике, начиная от президента, от малого до велика, в последнее время с чувством гордости все больше и все громче люди начинают заявлять. Без булдробности. Мы можем говорить. Но когда все население говорит, мы можем, это так есть, так оно и будет. Спасибо вам огромное за все.